Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Джабниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про убеждения против вины и чувства стыда. Как мы говорили в предыдущих видео про убеждения, на самом деле вы реагируете в этом случае на свои совершенные поступки в прошлом. То есть стыд и чувство вины возникают у вас, когда вы сами оцениваете свои предыдущие поступки и зачастую когда вы объясняете свои поступки какими-то негативными своими качествами например ступил, стормозил сглупил я там э, тормоз тупой там неотесанный глупый поторопился там", и так далее струсил да? то есть как только вы какой-то одной вот таким вот качеством объясняете свой совершенный поступок тут же возникает чувство вины и стыда. Поэтому, для того, чтобы вы правильно воспринимали все свои поступки, вам в первую очередь нужно также избавляться от чувства злости, раздражения и обиды, понимая причины поступков других людей. Ну а от чувства вины и стыда есть очень простое убеждение. Оно звучит так, что в любой момент мой поступок всегда был естественным следствием моих совокупных причин, и я не мог поступить иначе. Дело в том, что на самом деле, если вы будете анализировать все свои совершенные поступки, в любой момент вашей жизни всегда были совокупные причины, которые совпадали и приводили к тому или иному поведению. Банально даже вы не можете выбрать в магазине какое-то другое мороженое, кроме своего любимого. Если вы видите любимое мороженое и у вас нет других каких-то проблем, вы обязательно выберете его. Вы не можете отказаться от выбора в пользу какого-то другого, не такого хорошего для вас. То есть вы никогда не пойдете против себя самого. Поэтому в данный момент, в данной ситуации выбираете то, что лучше для вас в данный момент времени. Поэтому вы выберете любимое мороженое. Здесь то же самое. В любой момент времени причины, причины совпадают и приводят вас к определенному поступку. Для того, чтобы вы естественно воспринимали любой свой совершенный поступок, вам нужно брать те ситуации, которые сейчас вызывают стыд и чувство вины, находить в них совокупные причины, и за счет этого ваше восприятие будет ну, меняться на естественное спокойное. Как только вы будете подкреплять это убеждение, что всегда были совокупные причины, и я не мог поступить иначе, вы автоматически начнете относиться спокойно и к любым другим своим поступкам. Помните, что ваша проблема связана с восприятием. То есть, ваша точка зрения, ваше восприятие, ваши убеждения определяют текущую вашу жизнь, текущие эмоциональные реакции. И не важно, насколько они правильны, эти убеждения. Важно другое, насколько они для вас выгодны. Если ваши убеждения вызывают у вас негативные эмоции, то вам нужно менять эти убеждения. Надеюсь, эти видео вам будут полезны. Всем пока.